Компания Виталков представляет. Приветствую вас! Меня зовут Виталий Ковалев и я ведущий канала Виталков, на котором рассматриваются разработки компьютерных игр и все, что с ними связано. В этом уроке я расскажу, как использовать Asset Terrain, который позволяет создавать ландшафты в игре, например, горы впадины, дороги. дороге. В предыдущих уроках мы использовали объект Куб в качестве пола. Но в Unity, как вы уже поняли, существует специальный компонент для создания поверхностей под названием Terrain. Его используют не только для создания пола, но и горных ландшафтов, территорий с деревьями и травами, городских дорог. Terrain можно создать, открыв верхнее меню Game Object и выбрав 3D Object Terrain. Также его можно создать на вкладке Иерархи. Изначально, когда вы создаете Terrain, он будет очень большой. Но такой размер нам не нужен, и поэтому мы его уменьшим. Сделать это можно в его настройках. Для того, чтобы перейти к его настройкам, выберите его на вкладке «Иерархи», после чего на вкладке «Инспектор» вы увидите его свойства. Среди кнопок управления найдите кнопку «Terrain Settings» с иконкой шестеренки и нажмите ее. Для уменьшения размера террейн будем использовать опции «Terrain Width» и «Terrain Length». Для чего изменим их значение на 25 тем самым изменяя ширину и длину. Также изменим Terrain Height в высоту, установив значение 10. Этот параметр отвечает насколько высоко или низко вы сможете деформировать Terrain. Когда создается Terrain, его разрешение берется из опции Height Map Resolution. По умолчанию значение этой опции равно 513 и менять его пока не надо. Как правило, разрешение текстур равняется 512, однако в случае с Terrain всегда добавляется единица. Например, если вам нужно установить разрешение в 1024, вам потребуется добавить единицу, чтобы получилось 1025. В Unity вы можете самостоятельно создать ландшафт, используя Terrain, но также можете импортировать уже готовый. Для начала попробуем создать ландшафт самостоятельно, а затем импортируем уже готовый Terrain. Давайте перейдем к инструментам, отвечающим за моделирование ландшафта. Первый инструмент, который мы рассмотрим, это Race Lower Terrain. Данный инструмент позволяет выбрать форму кисти и настроить ее параметры. Например, размер и силу. Свойство Brush позволяет регулировать размер кисти. Свойство Opacity отвечает за силу, которая будет приложена при деформации Terrain. Увеличьте свойство Opacity до 100 и начните создавать ландшафт. Чтобы начать создавать деформацию Terrain, нужно зажать левую кнопку мыши на области и начать водить. При достижении заданной высоты, установленной в свойстве Terrain height, он перестанет деформироваться и будет образовываться ровное плато. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, Terrain деформируется вверх. Если нужно удалить то, что было сделано, зажмите и удерживайте клавишу Shift. Рассмотрим еще ситуацию, при которой максимальную высоту можно временно изменить, например, если нужно создать ровное плато немного ниже. Для этого используется инструмент Paint Height. Выбрав инструмент, появится свойство Height, которое можно установить в значение, не превышающее значение Terrain Height, которое мы устанавливали в самом начале урока. Установите значение 5 и создайте платон. В итоге деформация не будет превышать 5 метров. В Unity одна единица равна 1 метру. Высотой деформации можно управлять при помощи клавиши Shift. Если нужно создать объект немного ниже предыдущего, то зажмите клавишу Shift, щелкните по деформации. Таким образом считается высота деформации и будет записана в свойство Height, после чего новые деформации будут создаваться с указанной высотой. Но свойство Height не совсем то же самое, что свойство Terrain Height. Данное свойство позволяет поднять видимую область Terrain, нажав кнопку Flatten. При этом поднимается только видимая поверхность, а не сам асет. Это дает возможность деформировать Terrain как вверх, так и вниз, удержая клавишу Shift при использовании инструмента Raise Lower Terrain. Если высоту нужно задать точно в цифрах, используется инструмент Paint Height. Рассмотрим ситуацию, в которой нужно создать гору и озеро. Выберите инструмент Paint Height, укажите значение 5 и нажмите кнопку Flatten. Поверхность поднимется на 5 метров. В начале урока максимальная высота Terrain Height была установлена в 10 метров. Сейчас мы подняли ее на 5 метров. Значит, у нас есть запас 5 метров вверх и 5 метров вниз. Задайте значение высоты 10 метров и нарисуйте гору. После этого укажите значение высоты 0 и создайте озеро. Если вы укажете значение 4, то озеро будет глубиной 1 метр. Если значение 6, то высота горы будет также 1 метр. Теперь выберите инструмент Race Lower Terrain и проделайте то же самое, но с использованием клавиши Shift. Теперь, когда разобрались с первыми двумя инструментами, перейдем к инструменту Smooth Tool. С его помощью можно сглаживать поверхность Terrain. Чем дольше вы будете удерживать на области левую кнопку мыши, тем больше будет сглаживание. За силу сглаживания отвечает свойство Opacity, максимальное ее значение соответствует более сильному эффекту сглаживания. Инструмент Smooth Tool усредняет высоту выбранной области с окружающей поверхностью. Стоит также знать, что при изменении свойств Opacity и Brush заяц у одного инструмента, они автоматически меняются и у других. Следующие три инструмента Paint Texture, Paint Trees и Paint Detail позволяют накладывать на терень текстуры, размещать деревья, камни и прочие объекты ландшафта. Более подробно о них мы поговорим в следующем уроке. На этом данный урок закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в группе ВКонтакте. До скорой встречи!